А... Я смотрю да на свою тень тупо бежит, где-то Мы пропустим ночь. Я что ничего не вижу. Я нашел, Я против Ну, всегда все типа, пофиг, что ты голосуешь. у нас Да, кстати, да, это же нашел. Я железо нашел. по максимуму тебя. Поломаю. <связать> <связать> какой ты флогинаешь? Опа, чел, чел, вижу на 250. Ой, вижу, ой, он душный какой-то. Попал. Don't, don't kill. kill. <связать> don't kill, don't kill, пал. <связать> <связать> Теперь спальник, вот, сука. Какой спальник? Вот тебя спальный мешок будет. Бля, не вижу. А, нашел, -боль. все, вс, нашел, нашел. Вот это? Ладно. Зачем ты его? вот да. печку какой-то аккуратный нахуй пойдет да я просто криво бил зачем-то присел а я все стою блядь. прямиком стоя позвоню, Никак... я позвоню, а че меня колбасит такой звук как будто радиация ну, потому что здесь есть радиация, вон видишь дома вон там радиация А, побежали туда очень да, Димочка мне пизде... Он и Димочка! Я, я Это Копенгаген, Дима. Тебе домашний придется? <сёк> <сёк> я понял. Я не могу мешок найти у меня, А, Пусть вот, нашёл. Ставь его прилично. Ясно. Yes. Комфорт мне написал, а, короче, я в костер и сел. О, я отправил заявку. Напиши в это, блять, в чате friend accept. Accept. О, вы понтилов друзья. И чем еще коснуться не можем? Тут человек какой-то без вертикалки будет прям фейзи Фу фу ультимейт Фу блять О, муча ты где? Его кабан сожвет, его сейчас кабан заживет Бокальщик Иди сюда родной видишь там кабана Я не убейте кабана блять с камня Твоего водо О, вон там еще Я еще и петуха вижу Тебя приветствую Ты что делаешь А, его еще и борев убил А в чём прикол того, что мы, друзья, мы теперь друг друга видим, что ли, теперь исходят? хару нет. А ведь, знаете, ты ж меня хотел в я считал, что он с топором на меня бежал. А чё, у него больше нет лута? А нет, нет. <звы> Чё они ломаются, этот камень боги? Ч, а Как ты? А может я как-то... А, у меня фулл инвентарь. Сейчас я скину тут четыре стакана какие-то. Кипа ну ты где ты ж А я... Ты же дверь забыл за... А, ладно. Не понял. <схот> у меня весь инвентарь в твоих шматках. Ты ч? Парм дебилки. Так у меня фулл инвентарь, я не могу. У меня написано инвентарь и фулл. я скину что нибудь Сейчас тут бесполезно? вот. Бесполезно и скинул дерево. которое, которое от парня. Подожди, у меня зависло. Я тут. Чего? Дурик. А, я сразу стрелять. А чем я колбасит потихонечку? У тебя бинты есть? Нет. Нет. А зачем ты это спрашиваешь? Вот, на тебе. Че это? У меня есть. Хороший, все, все. Чоу, 1, 2, 7, Блин, а сюда можно интересно как-то, ну, по человечески залазить в случае чего, ну, чтобы посложнее, но зато с первой попытки. Вот, допустим, вот тут вот. Нет. Вот чё, вот так, вот так и вот так. Смотри, смотри, иди сюда. Сейчас, сейчас, вот, я смотри, тут. Смотри, вот ты, вот вот у тебя под. Смотри, раз, раз. Так не умею. А. Изи. Какие как ты? Я понял. Как ты на кавказе продал? В отправили запрос на телепортацию игроку соленая. Вижу я, вижу. Пола, мен. О, здорово, здорово. Здорово, как дела? Хорошо. Я децл. Какую хату я вижу? Пустую. Я такие хаты видел только в тех видосах. где типа я зарейдил дом подземный, блять. <input> и там на аватарке такой, знаешь, огромный прям муравейник, О, типа, и куча лута. О, голь людей троллить. Как? Вот там люди. Вау! Вау! Затроллил. а ты сейчас тут навоишься, а меня потом Я вижу кабана. Бл**, я ни разу не попал, поэтому. Сзади, сзади, чекай! Е**нутые, мы по кабану! Ой, блядь! Беги! Ран! я положили? Беги! Ахре, блядь! Ой, я лутаю с тебя стрелы! И стрелы. <с>. А по тебе не попали, то есть. Бля, а! <сёк=#> да, дерево бы на самом деле. Да есть че не деревянное. Никита есть. А просто дерево есть. Ну тысяч. На, бокал. Дурак, не кирак, бей. <сёк> Если я сейчас утону, то ты... Там одно дерево, а ты идиот. <смех> одно дерево, ты понимаешь? <смех> одно дерево. <смех> Какой-то убогий. <смех> одно. Там наверху уже ничего нет, я пошел. А, я... не а если я упаду в воду? А ты здесь не допрыгнешь. Никак. Она так рычит. В смысле? Вообще никак? Вообще никак. Даже ну, самый верхуш. Даже самая верхушка. Да ну нет. Чао, не допрыгнешь. Ну давай, прыскуй. Подними. Да у меня 20 пинтов, я сейчас хилюсь. У тебя, кстати, он туда что-то упал, он туда. А, ты там беспонтово. Там тот беспонтовый меч. Блин. Ну чё, всем здорово, с вами Кефир, и я надеюсь это видео вам понравилось, я старался, делал его очень долго. Шучу, всего-то два дня. Если не сложно, посоветуйте типа, по каким играм мне делать следующие видео, буду очень признателен. Ну а на этом видео подходит к концу, не забывайте про мой сервер в Дискорде, всех там жду, всем пока, всем удачи!